Приветствую вас в третьем уроке изучения алфавита, в котором ваш ребенок выучит не только алфавит, но и полезные слова и целые предложения. С вами Диана Билан и онлайн-школа ILS. ILS. Your bilingual Hello kids, how are you? I'm fine, thank you Hello Google, how are you? Сегодня мы познакомимся еще с двумя буквами английского алфавита. Приготовьте карандаш, поднимите его в воздух. Мы начнем с того, что вместе пропишем букву в воздухе. This is E. A big E, right? Let's write it in the air. E E E E, e. Теперь давайте произнесем нашу букву лесенкой. Как буква звучит в алфавите ее звук, а затем слово, которое начинается с этой буквы и e elephant и e elephant и e elephant This is small e okay let's write it in the air e e, e This is a big F. Let's write it in the air. F. F. F. F. Frog. F. Frog. F. -f Frog. F -f -f -frog. This is small f. Okay, let's write it in the air. F. F. F. F. f, f, f flower. F, f flower. F, f, flower. Теперь давайте выучим несколько полезных команд. Look, point to, find. Look, point to, find. Попробуйте показывать каждую команду и проговаривать вместе со мной вслух. look point to find look point to find А теперь я перемешаю слова, а вас попрошу слушать listen. Проговаривать, say и показывать. Показывать все, что обозначают эти команды. Find Look Point to Look Find Look, point to. Good job, молодцы. Okay, now listen and say. Is it big E? No. Is it big F? Yes. Is it small f? No. Is it small e? Yes. Is it big f? No. Is it big e? Yes. Is it small e? No. Is it small f? Yes. Is it a frog? No. Is it an egg? No. Is it a flower? Yes. Is it an elephant? No. Is it a frog? Yes. Is it a flower? No. Is it an egg? Yes. Is it an egg? No. Is it an elephant? Yes. На этом все, в следующем видео вы выучите еще две буквы английского алфавита, и мы продолжим с вами разговаривать по-английски. С вами была Диана Билан и онлайн-школа ILS. Подписывайтесь на мой канал, учите английский вместе с нами.